Дальше. Дожимов нет. то есть Мы, в принципе, не дожимаем. Мы понимаем, что если клиент не продолжает с нами работу, сотрудничество в диалоге, да, то это не наш клиент просто. То есть мы вот таким образом, это еще одна степень фильтра. И очень много диалогов, которые продолжаются через полтора-два с половиной года. То есть вот потому что люди дозрели до нашей целевой аудитории, они до этого не были готовы. Вот. Это нормально, абсолютно нормально. Так, перейдем к следующему слайду, и здесь у нас, да, начинается пример. А, Кстати говоря, вот ну, эта фотка, да, иллюстрирует то, что клиенты ломятся с деньгами. Ничего другого не подумайте. А, пример обработки обращений. А, в принципе, здесь есть, ну, здесь… Не так ярко видны те скрипты э, по переписке, которые мы используем, поэтому этот пример здесь. Да, но этот пример ярко иллюстрирует то, каким образом происходит процесс продажи э, при так, э, такой фильтрации аудитории. Э, э, и вот здесь вот вопросы, да, э, что вы видите на этом скрине, и дальше они будут тоже. Э, я буду застрять э, на некоторых моментах, которые на первый взгляд не видны. Я, я их буду подсвечивать. Сейчас секундочку. Так, надеюсь, слайд хорошо видно, да, вот тут обращение, там, 29 марта, там, Алексей, привет, да, переписка ВКонтакте, речь идет о каком-то проекте, я обычно так не делаю сразу, но почему-то мне захотелось сразу назвать наш чек, ну, видимо, я не был настроен на долгий разговор, да? поэтому я решил сразу зафильтровать по цене. А обычно так не делается. Обычно это делается на третьем, на четвертом этапе по скрипту. Да? Ну, тут я позволил себе отклониться. Человек продолжит диалог, чем подтвердил что свою заинтересованность. И перед этим было понятно, что он уже прогрет, что он ознакомлен с информацией на моей странице ВКонтакте, уже смотрел видосики на YouTube и, возможно, да, с каким то знакомыми моими, состоит каких-то, ну, то есть в друзьях состоит, да, то есть он не, не первый раз меня увидел. А, то есть тут первый этап – вход в воронку, и второй этап – фильтр первый по цене, ну, который обычно происходит не сразу. И <coughs> вот это вопрос, да, что вы видите на этом скрине? Так как а, ответа от вас, скорее всего, не будет, а, но вы об этом подумайте, я опишу, что именно здесь видно. То есть здесь видно, что по обращению человек уже прогрет, да? и а, то, что а, тот человек, который а, я озвучил, а, он для него не кошмарный, да. То есть это соответствие нашей целевой аудитории, и а, первый шаг, прогрев, который обычно идет в скрипте, он уже пройден им самостоятельно. Двигаемся дальше. Ну, после этого там в скрипте у нас есть определенный список вопросов, на который он должен ответить. И он называется вот фильтр номер два по соответствию целевой аудитории. Что я имею в виду? Я имею в виду именно тот пункт, где в разделе нашей целевой аудитории идеальный человек должен понимать свои цифры, и уметь их рассказать, да? то есть там, здесь средний чек, какие-то еще пункты для того, чтобы он дал обратную связь о себе как о бизнесе в цифрах. Если бы он этого не сделал, он просто на следующий этап бы не перешел. И вот здесь он начинает описывать проект. Ну Это буквально вот на следующий день получается 30 марта. Иногда люди, я говорю вам, от, от, от полгода до двух с половиной месяца, двух с половиной лет, а, смотришь по переписке по истории, они заходили в эту воронку, тогда еще не были готовы, а потом пошли сразу же отвечать на эти вопросы. И вот, кстати говоря, когда а, а, вот эти сбои были во Вконтакте и в Яндексе прям сильно заметны на рынке, все как бы страдали от этого и все начали от. И когда Инстаграм ушел в небытие, да, все начали переходить на этот рынок, они начали осознавать, зашли в переписку и буквально там в несколько дней, буквально три дня по старым перепискам я смотрю там полтора года первая переписка была на люди людей, начали возвращаться и приходить начали именно к нам, потому что ну, они видели наш подход.